Всем привет! С вами Булавцы Михаил, канал Дом Верх Дном. И сегодня я хотел бы поделиться с вами информацией об очистителях воздуха к Xiaomi. Xiaomi. В данном случае это будет 3H и 3C. Я, как и большинство из вас, при выборе очистителя воздуха задавался вопросом, в чем же у них разница. за что Стоит ли переплачивать за... 3H или можно обойтись, например, функционалом 3C. И в результате я взял и тот, и другой. Один у нас 3H останется у нас в доме на первом этаже, в гостиной. А второй 3C у нас едет в деревню к родителям и будет помогать очищать воздух там. Итак, о назначении очистителя воздуха я рассказывать не буду. Вы, наверное, и сами все это догадываетесь. Можете посмотреть в других обзорах, почитать статьи. Сейчас будет только функционал и сравнение визуальное и визуальное внутренне этих двух моделей, разница между которыми 3C примерно в полтора раза дешевле, чем 3H. Этот 3C со скидками в яндекс Яндекс.Маркете у меня вышел 7200 рублей, 3H вышел 11900. Итак, по внешнему виду, по габаритам они идентичны полностью, ширина, глубина, высота одинаковая. Начнем да, как раз с внешних видов, внешнего вида С обратной стороны про провод сразу скажу Крепление провода у 3C с верхней половины идет В интернете вы можете увидеть у многих обзорщиков, обозревателей Что они относят этот момент крепления сетевого кабеля к плюсам Якобы если у вас затопит дом то очиститель не повредится. Ну, плюс, конечно, есть, но он сомнительный, учитывая, что должно всю квартиру затопить. Пострадает все. Здесь уже очистителем не отделаться. Ну, ладно, если относится к плюсам. У 3H провод внизу, и он вытаскивается. Его можно вытащить, поставить. У 3C он уже фиксирован намертво. Дальше. Визуально у 3C ниже площадь всасываемой, высота площади всасываемой поверхности, чем у 3H. Но 3C за счет своей измененной структуры, конструкции, то что он отделяется на две части, у нас по бокам есть такие защелки, их нажали и открыли доступ к фильтру. У нас всасываемая поверхность со всех, находится на всех четырех сторонах, даже с задней. У 3H сзади глухая крышка, которая не является всасываемой поверхностью. Соответственно, относить это к плюсу или к минусу, здесь уже выбор каждого. По идее, мы ставим очиститель... Строго к стене, практически вплотную к стене Ну, по крайней мере, у нас так стоит И сзади э, всасываемая поверхность, наверное, не нужна Но здесь уже... Зато по бокам чуть больше, соответственно, высота всасываемой поверхности По двигателю, в 3H производители Xiaomi нам, уверяясь, нас уверяет, что они переработали, модифицировали двигатель Турбины, здесь даже не вентилятор, здесь турбина с огромными лопастями По высоте примерно 10-12 сантиметров, создающие сильный вихревой поток Как снизу, так и наверх выводит Двигатель мощнее и он, соответственно, продуктивнее Производительность повысилась Если в 3 c мощность двигателя 28 Вт то в 3H 39. Опять, мощность указывается максимальная, соответственно, в максимальной мощности он у вас работать вряд ли будет постоянно. То есть в автоматическом режиме, ночью в, в ночном или поставить вручную, соответственно, полная мощность будет крайне редко использоваться. Производительность у 3C 320 кубометров в час прогоняет воздуха. У 3H 380. Соответственно, 3H рассчитан на площадь 100 до 48 квадратных метров, 3C на меньшую площадь до 35 квадратных метров. По издаваемой громкости они примерно оба одинаковые. 3C 31 децибел, 3H 32 децибела. По управлению. У 3H H, у нас имеется сенсорный дисплей Кнопка включения-выключения выбора режима И сзади у нас есть кнопка изменения яркости То есть можно выбрать градацию яркости Или вообще отключить дисплей, чтобы он не светил нам У 3C сверху две кнопки Одна также у нас отвечает за яркость дисплея Вторая у нас за выбор режима работы Сзади у обоих очистителей Имеется датчик лазерный Который измеряет у нас в 3H Просто степень загрязнения воздуха И такой же датчик в 3H Который изменяет степень загрязнения воздуха Температуру воздуха И относительную влажность воздуха Или просто влажность Дальше по различиям В принципе и все Давайте посмотрим фильтры Фильтра. Здесь достается все вот так вот в 3H. У нас вытаскивается фильтр за веревочку аккуратненько вот так вот. Фильтры одинаковые. Оба одинаковые. Рекомендую фильтры покупать на AliExpress, они там дешевле. Есть три вида фильтров. Вот стандартный серый, есть бирюзовый, он антибактериальный. И есть зеленоватого цвета против формальдегида. Фильтр состоит из внешней части. Это сеточка, мелкая сеточка для улавливания... Крупный, крупных частиц пыли, шерсти животных или каких-то других таких механических э, крупнозернистых загрязнений в воздухе. У него есть также угольный фильтр и HEPA фильтр Производитель обещает нам то, что э, будет удаляться также и э, дым, например, сигарет, э, свечи, э, образуемые... Запах и аромат при готовке, ну, соответственно, до 99%, там, запятая еще сколько-то всего из воздуха, он будет удалять. Фильтр рассчитан, как показывает приложение, на 145 дней, то есть примерно на полгода, но все опять зависит от того, как вы будете, с какой интенсивностью будете пользоваться очистителем, и наверное, от степени загрязнения вашего воздуха. Еще один момент, который я заметил. В 3H идет фильтр с AirFit датчиком То есть здесь уже очиститель передает, берет информацию с фильтра о степени его загрязнения. В 3C датчика нету. Соответственно, здесь они фильтры взаимозаменяемые, можно их поставить и так, и так, но 3C анализирует, видимо, по мощности прилагаемой двигателю для усилия всасывания, что-то вот такое вот техническое. Удобное приложение Mihome, с помощью которого мы можем управлять данными устройствами, Назнач... сделать подключить их к умному дому, назначить режим работы в определенные часы с определенными режимами. И теперь давайте их запустим, чтобы вы имели представление о том, как они работают. Просто включили отображение Mi. Вот фильтр у нас еще на 98% чистый. Вот так вот, 2% загрязнения. Работают они у нас, ну, наверное, дней 5 в доме. Сегодня это уеет туеет уже Степень загрязнения воздуха 0.0.1 Показывается также У нас температура Влажность И то, что автоматический режим Нажатием кнопки Мы с вами выберем, можем выбирать Режимы ночной Самый тихий Первая скорость Вторая скорость Сейчас дождемся, как раскрутится Чтобы вы послушали, насколько они шумные Это вторая скорость Третья скорость. Микрофон здесь, вот слышите, как работает. И любимый режим, он по умолчанию у меня сейчас стоит в максимальном. Это максимальный режим производительности и, соответственно, шума. Переставим в, по умолчанию, в автоматический. И... У нас 3C. Включение происходит сверху кнопки. Дисплей чуть-чуть отличается от 3H. Также в автоматическом он сейчас работает. Включу яркость. Автоматический режим. Ночной. Любимый. Вы в приложении выставляете. Это вот сейчас будет максимальная мощность. И автоматический. Изначально, когда в дом привезли их, то у нас датчик показывал где-то около 30 единиц. Спустя часа 3-4 все снизилось до единицы. А теперь давайте проведем эксперимент, как отреагирует у нас очиститель на зажженную свечу. Потушенную уже дымок пойдет. Оба стоят сейчас в автоматическом режиме. Зажигаем свечу. Сейчас она чуть-чуть разгорится. Мы ее затушим. Среагировали, уровень загрязнения воздуха повысился, и сейчас они будут очищать до тех пор, пока не придет в норму. На автоматическом режиме они не выключаются вообще, будет легкий бриз идти, шума практически нет. В принципе, вот и все сравнение по двум моделям. Оба, обе модели можно совмести, вклю, подключить к умному дому Обе модели э, ре, управляются посредством смартфона э, Приложения Mi Home. Э, В этой модели она мощнее 3H э, в, Рассчитана на чуть большую площадь, производительнее э, Есть датчик температуры, датчик влажности э, Здесь все чуть-чуть попроще Например, этот, эта модель подойдет для каких-нибудь поменьше комнат, как спальня чтобы ресурс увеличить работы не нужно брать, например, на комнату в 20 квадратов очиститель, а который рассчитан на комнату в 20 квадратов. Возьмите чуть-чуть побольше, помощней. Это благоприятно скажется на работе самого аппарата, на его шумности, то есть без шумности в данном случае, и на продолжительность работы фильтров. Вам всем желаю Прекрасного, чистого, свежего воздуха. Пользуйтесь очистителями. Ну а мы, если интересно, засекем, засечем через месяц, в каком состоянии будут два фильтра, через месяц, через два, через три к моменту замены, фильтр очистителя, который останется у нас в частном доме в городе в Саратов, и фильтр, который уедет к родителям в деревню, то есть частный дом в деревне, насколько, где загрязнен воздух. Поэкспериментируем? Всем пока!